Привет всем зрителям, подписчикам. Сейчас я решил поиграть в Террари 1.4. Ну, не просто поиграть, а начать проходить ее. Это будет первый взгляд, так сказать, на игру. Мы будем развиваться, смотреть, что здесь и как. Чем она кардинально отличается от Террари 1.3. И первое, что я заметил, это новый фрукт, который раньше не падал с дуба вообще. Построим себе примитивный домик, коробку, на первое время. Ну и, я думаю, наверное... Пойти уже наконец-то копать шахты Исследовать мир Искать сундуки Давайте попробуем Для начала заселить как можно больше Полезных нипов Потому что моя цель сейчас Это купить оружие У стрелка И купить взрывчатку У подрывника Вот это самое главное Но также Вот интересная ловушка в пустыне Я не знаю что это такое Первый раз такое вижу Опа, как я вернулся от камня. Смотрите, я шел железную дорогу. Давайте пропустим слизни. Проходите. Отлично, поехали. Посмотрим, что там есть на конце. Опа, какая-то хижина. Скорее всего, это шахтерская какая-то запущенная берлога. Давайте ее посмотрим. Что же здесь будет? Сейчас нужно найти оружие. Отлично, зеркало есть. Первое сердце собрали а, здесь у нас есть меч прекрасно теперь у нас есть возможность обороняться посмотрим как он работает смотрите мне нравится но а, слабоват для мастер-мода слабовато а, вот честно скажу я поиграл а, часов наверное 7 8 уже и это просто жесть разносит все подряд тебя те же самые простые боссы они очень сложные открываем сундучки по-прежнему Просто комментируйте потом, как вам такой формат. Нарезка или же такие гайды поплотнее, где я просто пробегаюсь, не знаю, туда-сюда. Соберем чуть-чуть руды и отправимся ловить нашу кирку. Потому что я думаю, что сейчас самое главное это найти нормальную кирку и с помощью нее уже начать копать и добывать что-то. Нам нужно купить садок, носочок, набрать червей. Черви есть. И потом пойти рыбачить. Последний. Отлично. Ловим нашу кирку. Кстати, вот эти вот твари, которые надо мной сейчас, они очень мощные здесь. Здесь почему-то персы из кримзена э, имеют, я не знаю, тысячи по 2 хп. Это очень плохо. Отлично, акулу мы вы, выловили. Но что-то мне подсказывает, что все не так просто. Давайте докопаемся до ада. Э, вот здесь... Самый главный момент. Я буду находить сердца и просто исследовать мир э, побочный. Короче, если хотите, посмотреть, как я копаю. Просто я решил это показать. Это важный момент. Я развиваюсь, я накапливаю сердца, чтобы вы не думали, что я читерюни или какой-то еще фигню занимаюсь. А вот э, реально просто играю, прохожу. И я намереваюсь пройти ее одним из первых ютуберов. Ну, то есть записать прохождение полностью. Одним из первых. Я не знаю, получится это или нет, но я буду стараться. Показывайте как можно больше контента, играть не одним каким-то классом, искать побольше специальное оружие. Если у вас есть какая-то информация, как добыть то или иное оружие на класс, которое поможет убить определенного босса, если есть какие-то тактики свои, предлагайте. Обязательно могу указать ссылку на автора, типа если это очень годная идея, потому что сейчас по сути по террарии нет как такового материала. То есть некуда обратиться, ни википедии, ничего, как крафтить пока Информации нет на момент записи ролика То есть, может быть, она появится уже часов через 7 Кто знает Потому что на ютубе уже вот на моем озвучки Есть видос с обзором ну, последних вещей Их достали, естественно, через консоль Это понятно Но просто как их все крафтить Например, призывалки, как призывать боссов Вот это еще пока неизвестно Поэтому, в общем, будем делиться информацией Вы смотрите мое прохождение, комментируйте А я буду комментировать его и прислушиваться к вашим комментариям Думаю получится Думаю вам будет интересно смотреть А мне будет интересно играть и снимать это э, Моя цель сейчас Это испробовать кирку в аду Потому что как я проходил 1.3 Я сразу шел в ад Буквально в первые там два часа И вытаскивал себе топовую броню из ада И сразу топовое оружие То есть это э, миньон Который летает со мной Скелет, почему он меня убил. И, естественно, это меч. Поэтому давайте лучше зальем от водой, спустимся туда. И попробуем добыть что-нибудь. А, кстати, еще и воду кровать, да. Чтобы точку спавна создать. Кстати, точку спавна создавать, если у кого-то не получается, нужно правой кнопкой мыши по левой части кровати. То есть там, где находится не голова, а ноги правой кнопкой мыши кликать по части, где находится голова, чтобы уснуть, и по части, где находится ноги, чтобы сделать точку спавна. Ну, это если кто-то не разобрался. Нашел еще сердце. Наконец-то у нас есть подрывник, теперь мы можем... Оказывается, мы не можем копать этой киркой, потому что у нее мощности 59%, а в 1.3 было 100%. Теперь придется надеяться, что руду адскую можно разломать динамитом. Если нельзя, то все, придется проходить, даже я не знаю, пройду я мозг или нет. Короче, нам придется крафтить красную руду, ой, нам придется убить мозг к ктулху и убить глаз блуждающий, тоже ктулху. Скрафтить из этого себе кирку, броню и спускаться в ад. Но прикол в том, что мозг я точно не смогу убить. Я вообще не любил проходить скримзание, всегда искажение. И как убивать мозг, понятия не имею. На, этого, на червя у меня есть тактика. Очень простая, очень хорошая тактика. Но на мозг вообще не знаю, как его проходить даже. Поэтому вряд ли получится. Но от мозга нам нужны лишь всего фрагменты плоти. И поэтому я могу просто убивать один-два катушка, то есть вызывать его миллион раз, Правда, столько гриндить придется на призывалке Это ужас Но я думаю, на броню я накрафчу себе На броню на наберу этих Кусков плоти, ну а глаз убить Не сложно, в принципе, это просто Вот, спуск спустились мы в ад. я думал, здесь будет Что-то полезное в этом доме, потому что он Первее всего ко мне находится, ну ближе всего Решил его сначала проверить Но ничего здесь нет Придется идти в опасную Зону подальше я очень надеюсь, что динамит ломает эту руду, потому что я помню, что вроде бы он не ломает, но может быть я ошибаюсь, потому что обновление все-таки оно поменяло какие-то вещи. Я точно знаю, что кровать я смогу сейчас собрать, и помню, что какой-то киркой маломощной я не могу собрать печку для выплавки руды. То есть я надеюсь, что печку я смогу успеть сейчас содрать, потому что я сгорю, как только туда наступлю, я буду умирать. Приготовимся, очистим инвентарь. И нужно быстро прям пробежаться. Все собрать. Так, что еще брать? Ну, давайте мусор убира убрали. Теперь быстро кровать. Отлично, кровать есть. Печка. Я не понял. Че? Печка не собирается? Опс. Конечно, это неожиданно. Ну ладно, я попробую сейчас динамитом. Потому что если кирка не справляться, динамит должен справиться, но я не знаю, сработает это или нет, посмотрим. Пожалуйста. Нет. Ну все, тогда до следующего выпуска получается. А, стенку плоти и тем более адскую вот эту кирку, броню я себе не добуду никак. И я вообще не знаю, стоит ли даже пробовать стенку плоти, потому что я уверен, что с адской броней и оружием я убить ее не смогу никак. Скорее всего, идут даже и пчела уже не помогут. То есть это вообще сложный режим. Кстати, первый раз такого моба вижу. Очень странно. И лута с него вроде вообще нет. Я вот сколько раз убивал. Ни разу такого не было, чтобы что-то выпало, кроме монет. Он, походу, бесплотный и полностью оправдывает свое название. Попробуем руду. Ну, если уж печка не сломалась, то руда тем более. Нет, ну да. Ожидаемо, в общем, к сожалению, хорошей брони нам с начала игры не видать, думаю, придется ждать метеорита, метеоритовую броню, крафтить оружие, оно довольно мощное и, в принципе, не тратит никаких ресурсов, ни мана там, ни боеприпасов, таких как пули, очень вещь прикольная, в этом режиме, я думаю, она полезна будет. Ну, тех, кто посмотрел до этого момента, огромное вам спасибо, я надеюсь на вашу поддержку, естественно, контент будет улучшаться, качество будет тоже возрастать со временем, все зависит также от вашего отношения, то есть, если вам не понравится, возможно, снимать не буду вообще, то есть, у меня мотивации не будет, если понравится, у меня будет огромная мотивация, делать для вас что-то приятное, и вместе будем проходить эту игру, всем пока.